Адмиралтейский район давно стал личным имением вице-спикера ЗАГСа Сергея Соловьева. Из муниципалитета в муниципалитет сидят его мать, жена, дочери, брат, зять, невестка, своячница, его помощники и их родня. Вся эта феодальная община крепко держится за свои места под крылом Соловьева и совершенно не заинтересована в том, чтобы решать проблемы местных жителей. Но этой осенью у нас есть отличная возможность выгнать эту банду из Адмиралтейского района. Нам надоела власть, которую никто не выбирал. Поэтому мы объединяемся и идем на выборы против этой шайки мелких жуликов и воров. Мы идем на выборы, чтобы властью стали честные и порядочные люди, подотчетные жителям, а не вице-спикеру ЗАГСа Соловьеву. Присоединяйтесь к нам, регистрируйтесь на сайте. Вместе мы победим!